На прошлой неделе стоимость биткоина повышалась до отметки 36 400 долларов, после этого котировки перешли к снижению и курс монеты опустился до 32 800 долларов. По состоянию на 4 июля в 10 часов 55 минут утра по московскому времени главная криптовалюта подорожала до 30 500 долларов. Эксперты РБК Крипто объяснили, почему на следующей неделе не стоит ждать серьезных движений. Биткоин продолжает движение в рамках бокового тренда, в диапазоне. 30-40 тысяч долларов, утверждает финансовый аналитик Михаил Кархалев. По его словам, фактически на рынке уже полтора месяца не происходит ничего, о продолжении падения или восстановления цены можно будет говорить только по факту пробоя либо 30 тысяч, либо 40 тысяч долларов, пояснил аналитик. С позиции аналитика согласился директор финансовой компании Владимир Сметанин. Он утверждает, что биткоин продолжит торговаться в диапазоне 30-40 тысяч пока на рынке не произойдет никаких важных событий. На рынке сформировался устойчивый баланс спроса и предложения, добавил Кархалев. Вполне вероятно, что диапазон бокового движения биткоина сместился в сторону 32-36 тысяч долларов, считает руководитель отдела анализа данных Юрий Мазур. По прогнозу аналитики, если по итогам недели биткоину не удастся удерживаться выше 30 тысяч долларов, можно говорить о превалировании продавцов и желании медведей направиться цифровое золото к отметке в 25 тысяч долларов. На данный момент факторов для роста стоимости биткоина к отметке в 40 тысяч долларов нет, утверждает Мазур. По его словам, даже если это произойдет, то не гарантирует продолжение роста. Скорее всего на этом значении активизируются продавцы и направят котировки обратно к значению в 35 тысяч или ниже, отметил аналитик. Альткоины могут быть интересны в долгосрочной перспективе, однако в условиях сильного давления со стороны мировых регуляторов Инвестиции могут не оправдать ожиданий, пояснил эксперт. Также Мазур добавил, что в данной ситуации стоит дождаться стабилизации ситуации и только после этого принимать решение о покупке или продаже актива. Инвесторы крайне осторожны не то что с альткоинами, но даже с биткоином. Чтобы избежать сильных рисков, лучше дождаться восстановления биткоина и эфириума. Только после этого можно присматривать какие-либо моменты для покупки, рекомендовал Кархалев.